На очередной своей рыбалке. И сегодня я не один, а со своими друзьями, а точнее это мой кум, мой крестник, моя кума, в общем, он со своей семьей. Я не один. Ловить мы сегодня будем здесь карася, несколько дней назад мы провели здесь разведку боем и отловились довольно неплохо. Можете посмотреть мой лов, точнее не мой, а наш улов, потому что больше, наверное, ловил все-таки мой крестник, а не я, в моем инстаграме. Сейчас я буду замешивать прикормку, наживляться. И ловить. Кстати, ловить сегодня будем на червя. Исключительно на червя, потому что в данной местности, именно в данное время года, карась только на червя и ловится. Есть, конечно, немножко опарыша. Там у меня с прошлых рыбалок осталось. Будем подсаживать, если вдруг клева не будет. Но я сомневаюсь, что он вообще понадобится. Из прикорки сегодня используем в покупную прикормку. Это осталось с прошлой рыбалки вот такой iPod Довольно-таки неплохая прикормка. Работает неплохо. А также вот такую буду использовать, так к этой мало, соответственно, буду это добавлять. Хочу посмотреть, что она из себя представляет, потому что я первый раз такую покупаю. Вот такая более крупная фракция. Может, это больше понравится красью. И вот такую вот фидерную пасту. Тоже классная штука. Пахнет очень приятно. Карамель. Утяжеляет саму прикормку и она не так сильно вымывается из кормушки. То есть реально на 2-3 раза кормушки хватает, когда ты закинул. Даже выматываешь, она не вымывается из кормушки. Это в первую очередь необходимо, потому что здесь включают течение. То есть вода туда-сюда ходит. Если она будет сильно вымываться, то будет не очень хорошо. Вот смотрите, это прикормка только перемешку с пастой и то она уже имеет небольшую консистенцию таки достаточно неплохо лепится но добавляем воды и доводим ее до нужной кондиции вот все теперь кондиция вот как влажный пластилин она немножко подсохнет и будет вообще то что надо вот такой червячок у нас сегодня довольно такой жирненький единственное что не сильно красный но зато бойки вот такая красота получается забрасываем. Ну что, ребят, первый карась пошел. Небольшой ладошка. Камеры, конечно, были выключены, потому что часа полтора мы сидели, поклевок не было. Поэтому не было смысла сади батарею. Ну сейчас заряжаю камеры и вперед. Вот первый карасик сегодня есть. Такой. Давай, давай, давай. Ну, что там у нас? Хорошенький, хорошенький карасик. Не вытягивай сильно, вот так вот. Все, поднимай его. Поднимай. Ну, чтобы ты нормально мог взять. По-моему, -мо Не, ну, ребята, вы посмотрите, это просто... Ой, какой икорный. Ой, какой красивый. Это ж просто шикардос. Все, ребят, рыбалка началась. Как я и говорил, около 11. Сейчас, сейчас примерно пол 11 может быть, без 20. Ой, какой жирный. Какой же рыбасик, да? Так, ребят, ну, тут лайк. Сергея лайк. Вот этому товарищу в золотистой кепочке. Монстр. Обязательно лайк надо ставить за такого монстра. Красавца. Да. Хороший карасик. Хороший карасик с икоркой. Ну вот. Уже и ростик разловился. Отлично. Давай покажем. Какая. Ну вот, смотрите даже больше ладошки красивый держи снимаю и кляной все уже все по поймали сейчас сейчас начнется да сейчас движ начнется а я тоже хочу рыбку поймать картофан Оттуда второго? У меня тоже один раз дёрну, а я на стройке. Оттуда второго? У меня тоже один раз дёрну, а я на Ты Давай уже! О! Это есть! И хороший! Слышишь? Такой! Ага. Оно сразу чувствует, а если кормушка не взлетела на середине, значит рыба есть. Даже... Ой-ой-ой-ой-ой, смотри, Серёг, что, что вытворяет. Да у Это что, рыба? Мне тоже понравилось, как она водит. А что это такое вообще большое? О, с икрой. Ох, конечно. Она У нас только. У нас только такая. Да <соснодарить> что первая такая не совсем зачетная. Разведчик пошла. Угу. Без икры. Ну а теперь. Ну вот такая, как и у Ростика. Видно, с одной стайки. Ах ты, колючая. Какой красавец. Так, четвертый карась. Ну пока, конечно, все равно не взлетаем по сравнению с Сережиным карасем. Смотрите, я вам кинул А ты так. наоборот, вот эту всю дырку проделаем вот тут такая и засунет, будешь шляпой. Ну, Рыбаков сегодня немерено. Раз, два, три, четыре, пять, Папа. шесть машин. И все Получина. пытаются поймать. Получина. В смысле? Дернула, попустила? И остановила. Сиди. Ну так, вытягивай. Смотрим. Кореша, ну давай. Не надо, не на, ближе Зачем? Вы. Вот А теперь отходите и поднимайте его Поднимай Стоп, стоп, стоп, стоп. стоп. Ну что, ребята, надо разбуваться И идти Потому что он, видно, крючком Зацепился мне кажется, он крючком зацепил. Да. Или нет? Он сейчас нет. Не надо, сейчас, сейчас бороду себе сделаешь. Сереж, не надо этого делать. Один камышек и вы его поймали. Потянуть, может, заберем. Подожди, подожди, подожди, подожди. Не спеши, не спеши. Моя рыба! Ого, Карина. Ну, красивая. держи в руки. Вообще... Какая рыбачка у нас, а? Да, ну просто шикарные караси. Есть, и хороший есть. Ой, ой, ой, ой! ой. Смотри, я сюда веду, он туда. Пойдет, пойдет, небольшой, но. Ну пойдет. Давай, я попробую, попробую. Давай, маме подойди, подойди. И ну вот, сразу два взяли. Я взял небольшого и ростик. Ростика побольше. Ну ростик. Садкоежка. Это ты взяла? Да, это садкоежка. Рыбачка. С одной стайки. Пойдем. Так, Серега, ты отстаешь. Да, девай рыба, третья. А мы с сахаром замешивали. Ну а у меня без сахара. есть. Сереж, четвертая пошла. Я даже не знаю эмоции какие-то. Че, что бы ее, блять, чтоб она ударвалась? Дитя не сильнее. Вот ты ну такое, а? Да, и Сереж, довольно таки жирненькие, в принципе. Да, хороший. Смотри, я Да? а да, кто червя не закрывает? Сережа. Слежа, молодец. Там, трам, там, там. Слежа. Слежа. <соц> <соц /три> ну, У крючков много Крючков? Ну достаточно Что-то карась помельчал, да? да Начинается О. Надя, ну ты молодец, сама, вообще молодцы, отличный карасик, отличный, с икорочкой, конечно, только карась, сейчас идет только карась, конечно. его взять не могу, здоровый, сейчас распугает всех, вот у нас уже костер на подходе, шлычник сергей что мы будем готовить здесь колбаски так серьезно что там у тебя уже о это тут у него вообще красота уже вот, посмотрите какие шикарные сосечи колбаски а да извиняюсь это колбаски Я это не сосиски рыба, рыба перестала клевать поэтому вяренько, поэтому рассмотрим. да будем Жаль, колбаски, есть их, а там, глядишь, и рыба тоже захочет покушать. Правильно? Проголодает. Мы запахом колбасок ее приманим, и все. Укроем. Нормально Так Что сегодняшний наш повар делает? Вот. Ага. У нас будет печеная картошечка, я так понимаю, да? Вертухая. Греночки. Да, вообще просто сегодня будет а сок, колбаска да? вся на столе. Да, колбаску я уже заснял. Ну что, ты попробовала колбаску, как тебе? Я не пробовала. Еще не пробовала? Я режу. А, ну умничка, помогаешь папе, да? Угу. Пока что клев. прекратился, к сожалению. Так периодически там соседи потягивают рыбку. Но только с одной стороны ловят. Ну и с той стороны будешь? ничего глухо, как и у нас. Ветер, правда, поднялся, может из-за этого рыба отошла и по факту вот наши соседи кидают вон туда прямо на мыс и там поклевывает возможно стайка там стоит я не знаю почему так произошло ну ничего мы ждем надеемся ну, в общем мы сейчас перекусим и думаю потом рыба начнет клевать ну давай так у нас за этот час был один сход надежда к сожалению не смогла его вытянуть там в камышах зацепилась и рыба ушла. Ну давай, посмотрим, Карина должна вытащить. А видно как отрабатывает кончик, отлично. Давай, давай, давай. А вот уже рядом. Давай, все, подтягивай, не надо сильно близко. Так, вообще просто, ну смотрите какой кабан. Вон, как пол Карины, да? Что такое, а что ты хотела? Конечно, мокрый и брызгается. Ну, кусается еще. Какой жирный красавец. Мама, я свалила. Вот да. такой у тебя надежда Ой, ушел, да? да? Вот такой? Наш юный браконьер. Показывай, что там у тебя. не спеши. Все, поднимай, поднимай. Ой-ой-ой, какой жир. Не, ну это вообще как по красоте. Вот это я понимаю. Совсем, этих Успокойся, да ты успокойся. Помнишь, да? Ну да. Сейчас все. Все, да. Не, ну ты посмотри, что творит. Так, Роси, ели, чтобы она меня не поймала. Он думает, на 4 крючка ладно. Есть, mm -hmm. Отлично. Так только что соседи подняли, тоже примерно такого же. Ростик, молодец. Порадовал размером. повторяется. Надо и нормально что по новой начинуть. Ростик, червей, я уже... Я не меняла их уже восьмой раз. Они лучить не хозяила. Какие-то они. Мне лучик не хозяина. Какие-то они не вкусные попались. На вкусные. Поменяй меня на вкусные, пожалуйста. Так, отлично. И меня этих невкусных, поменяй на Нет, я... Не, ну видно, слышишь, видно, стайка подошла. Я смотрю. Да? да видно слышишь передохнул немножко карасик решил на вечер тоже долго не клевала но вот уже какой второй или третий карась подряд но, в принципе нормально я думаю сейчас еще час примерно у нас будет для того чтобы Поймать там штук 10 хотя бы, может больше. В общем, вечерний клев, клев начался. В общем, ребят, долго не клевало, и я решил немножко изменить свою оснастку. То есть, сделал крючок маленький, вот такой 12 номер поставил. И сделал проводок около 30 сантиметров. Для того, чтобы рыба не боялась. И смело брала. Звезленький такой. Давай, давай. Вон метается. Да, Мне хорош. Все, вытягивай. Вот стоять. Ну, по красоте, что я могу сказать. Под вечер Пошла. Сергей, Сергей да, начал нас облавливать. Что можно сказать? Ну, такой хороший, уверенная ладошка карасик. Уже так немало у нас. Ну, штук 20 карасей точно есть. По весу не скажу пока что. Потом, я думаю, в конце у меня кантер есть. Я обязательно взвешу. Ребят, посмотрите, как правильно надо, вот видите, забивать камушку. Вот так вот, три фидера, друг на друге. Как вы еще не запутались там, этими крючками друг друга они подбагрили. хорошо О, хорошо идет, Что, идет рыба? да куда она идет? ко мне она, она ко мне идет да подвечер карасик помельчал конечно да не такой упитанный, как с утра был. Крачами перебираете. Эх, он его так швыронул непрерывно. Ну, это не я швыронул, это он взял и из моих рук швыронулся на землю. А? Да. Так и менты говорят. Давай, это, почитаешь, что на бис, да? На коня. Ну, красавец вообще. Так отобил, а куда запулил. Практически под берег. Я чуть-чуть я туда хочу. Вот меня бросили. Тебя бросили а или, меня <говорит> <говорит> <говорит> или твой спиннинг бросили? <говорит> а у меня тишина вообще. Ну, так, покажу эту браконьерскую снасть. Вот она. Не повторяйте. <говорит> ну да. Не, ну имеет место быть почему бы и нет причем ловит у ну, меня тоже дергает ну, надо ждать, надо ждать. Это есть я говорил что у ростика там последний на коня не наверное у меня а может еще с десяток у нас будет на коня смотри как идет в уводит я в одну сторону он в другую тянет ну что, ребят, смотрите, клев, хоть и не как с пулемета, но довольно-таки стабильный. Был, конечно, пробел достаточный, такой, может, часов в два. Это просто не клевало. Ну, сейчас по чуть почуть -по наш такой импровизированный садок в виде мыски наполняется. Ты уже рыбака снимаешь? Ну конечно, сезон купания открыт. Все хорошо. Ой, ой-ой-ой. Лови, лови его. Выкидывай его на берег. На берег просто выкинь все. Рукой. Ройка Возьми вот такой. Просто и ростик, ростик. В этом случае просто берешь рукой, его так как ковшом на берег просто закидываешь. А ну давай, показывай. Поближе. О, вот это я понимаю. Вот это карась. сидит Мама, а если чистый не чистый? сойдет конечно не крупные носы коркой может и нет. не ну ты не прикалывайся водит, водит. Водит. Это легко идет. Это хорошо. Он под берегом начнет барахтаться. О, да я, да я, да я. Давай. Вот он, он красавец. Так, ну, наверное, на сегодня это будет последний наш карась. Наверное, вот Сейчас запишу сильнее. уже финалочку, покажу, сколько Опять мы сегодня пуль поймали. Карина, хочешь оплюху? Леща. Как хочешь? Карася. Все, давай, снимай, кидай его мыску, right, я буду показывать, сколько Здрасте, мы все поймали. Итак, друзья, моя рыбалка подошла к концу. Рыбалка была сегодня довольно-таки интересная. Оклевала не с самого утра, а начала клевать часов в 11, но это было ожидаемо. В последние дни и последние недели именно в это время начинает карась двигаться, и, соответственно, он становится активным. Оклевала сегодня на червя с переменным успехом, то есть сначала поклевала, потом долгое время как отрубила, то есть, видно, обеденный сон у него был, и потом, ближе уже к вечеру, соответственно, начала снова поклевывать, и карасик клевал довольно-таки хороший, корный были, конечно, и ладошечные караси, как вы видели, и караси за ладошку, такие очень приятные, вам, наверное, 250-300, может, даже и больше. Вот сейчас я вам покажу, что мы поймали. Вот такие карасики залетали, вот такие отличные, вот такие кабаны. Такие. Конечно, была ладошка, дошка, но куда без нее. Вот. Много карасей, соответственно, и корных. То есть удовольствие получили неимоверное. Ловили сегодня на фидера. Использовали в основном это монтаж а симметричная петля с одним крючком. Сейчас я хочу это все взвесить. Ну вот, считаем, что 7 150. Вот, 7 килограмм, 150 равно Ну, берем то, что она немножко мокрая, и пакет. Ну, пускай 7-100. На троих мы вложились в норму. Все хорошо. Так, ну, а кому понравилось видео, ставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на канал, мне будет очень приятно. Если есть какие-то вопросы, либо замечания по видео, пишите в комментариях. Обязательно на них отвечу. Все, ребят, пока.